Поехали. Привет, меня зовут Анатолий, я индивидуальный предприниматель, занимаюсь службой доставки цветов. Вот, сегодня я посетил мероприятие Антона Столковского по интернет-продвижению, интернет-маркетингу. Что я хочу сказать о данном семинаре, мне он очень понравился, Это, во-первых, я узнал очень много интересной информации по продвижению, по контекстной рекламе, узнал новые фишки новые тренды, которые в этом году используют все профессионалы. Поэтому я очень рекомендую приходите на новые семинары. Будет очень много интересной информации. До новых встреч!